Ребята, всем привет! Сегодня выиграл приз на нашей городской радиостанции АПЕКС РАДИО Сейчас иду его получать Что за приз, не знаю, самому интересно Итак, пришел я Вот наша телерадиокомпания АПЕКС Ребята, привет всем! Я сегодня выиграл у вас приз Где можно забрать? Так, сейчас проверка документов Ой. Сегодня, да? Вы? Да, да, звонил. В эфир? Андрей. Да. Держите. Пожалуйста. Обалдеть, ребята, Наш смотрите, радиоприем. какой приз! Что это такое? Это радиоприемник настроенный только на наше радио. Может слушать его? Обалдеть, ребята! Представляете? Никогда нигде не участвовал, а тут просто ради интереса включил от безделья. Спасибо да. еще раз. Спасибо. Приходите нам еще за подарком. Вот такой подарок. Спасибо. Этот приемник настроен конкретно на радиостанцию Апекс. Далее будем его тестировать дома. Увидим, что получится. Вот привез я домой этот приемничек. Посмотрите еще раз. Вот какая штукенция. Сейчас мы ну, запустим работу антенну, шнур подключаем. Так, подключаем. Раз. Подключили мы его к электричеству, запускаем. 10 тепла, а 17... Ребята, работает Пристегу Хоть маленький Но градусов. довольно таки Приятный сюрприз Мелочи а приятно, как говорится Друзья, подписывайтесь на наш канал Слушайте АПЕКС РАДИО Пишите комментарии, что по этому поводу думаете Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить Новое интересное видео Всем пока АПЕКС РАДИО В РИТМЕ Нового города.